привет друзья сегодня поговорим об инвестициях я расскажу вам куда следует вкладывать деньги с минимальными рисками и максимальной доходностью что же такое инвестиция инвестиции это вложение капитала с целью получения прибыли это согласно википедии ну а простыми словами положи меньше сейчас чтобы получить больше потом какие же бывают инвестиции они бывают краткосрочные это вложение до одного года депозиты, займы, облигации, ценные бумаги и так далее. И долгосрочные – это вложения в срок от одного года. Например, вложение в банк под проценты, либо в различные проекты. Также инвестиции бывают с минимальными и максимальными рисками, и доходность напрямую зависит от них же. А вот теперь объясню, почему этот вопрос так актуален для меня. Если взять статистику инвестиций в строительную отрасль за последние 10 лет, то мы видим, что график неумолимо ползет вниз. И это напрямую снижает рост экономики страны в целом, поскольку строительство является одной из мощнейших отраслей, влияющих на ВВП. В последние годы у людей появилось недоверие к инвестированию в строительство, поскольку участились случаи недобросовестного исполнения своих обязательств некоторыми застройщиками перед дольщиками и инвесторами. Это несправедливо и очень печально, поскольку люди, вложившие свои деньги, теряют их, а добросовестные застройщики страдают от недостаточного инвестирования. Получается замкнутый круг, но, к счастью, его можно разорвать. В свое время я был по обе стороны баррикад, я инвестировал и в мой бизнес также вкладывали деньги. Поэтому для начала я хочу развеять миф о том, что инвестирование в строительство на этапе котлована – это единственное реальное выгодное вложение. Друзья, это не так. Поэтому сейчас я на своем опыте расскажу о том, какие могут быть варианты вложений в строительство и их выгоды в процентах. Допустим, вы как инвестор заходите в проект на стадии идеи. Тогда ваша прибыль может составлять до 40%. Это связано с большими рисками, поскольку вы не можете потрогать продукт и инвестируете по большому счету в человека. Поэтому очень важно, чтобы он внушал доверие не только словами, но и делами. Для этого нужно проверить опыт застройщика и его предыдущие объекты. Следующий этап – это вложение на периоде котлована. Здесь уже проведены подготовительные работы, расчищена территория, словом, стройка уже кипит. В этом случае вы можете заработать до 35%. Тут также следует проверить застройщика, поскольку существует риск недостроя. Когда инвестор заходит в проект на этапе уже выполненных работ, коробка возведена, дом стоит, то он зарабатывает меньше, поскольку риски минимальны, но все равно выше банковской доходности. Цифры могут доходить до 25%. Здесь также существует риск не сдачи дома в эксплуатацию. После сдачи дома также есть возможность заработать 20% на инвестирование или более если, конечно, засрочник предлагает вам дополнительные условия к вашему выгодному вложению. Например, моя команда разработала целую систему для повышения интереса к инвестированию в наши строительные проекты уже на периоде сдачи. Одним из них является отдел доверительного операционного управления недвижимостью. Разберем идею подробнее. Вы, как инвестор, приобретаете квартиру в сданном доме за 3 миллиона рублей. Далее 1 миллион рублей вы вкладываете в ремонт мебель и технику под ключ. В итоге у вас имеется объект недвижимости, постоянно растущий в цене. Управляющая компания предоставляет услуги, позволяющие вам ежемесячно получать доход от сдачи вашей квартиры посуточно либо длительно. Например, квартира-студия в центре Сочи стоит около 30 тысяч рублей в месяц. Таким образом, вы имеете готовый объект недвижимости с гарантированной ежемесячной доходностью. А в случае последующей продажи вы можете заработать 20-30 тысяч рублей с квадратного метра. Услуга доверительного управления актуальна для тех, кто приобретает инвестиционный объект недвижимости с целью сдачи либо последующей продажи. По сути дела, мы самостоятельно ищем, отбираем и проверяем жильцов, оплачиваем коммунальные услуги и контролируем состояние квартиры. При выезде людей готовим квартиру к заселению следующих, Меняем лампочки, краны. При необходимости делаем косметический ремонт. В случае, если необходимо будет продать квартиру, помогаем ее реализовать. Это делает ваши инвестиции удобными, выгодными и доступными с любой точки планеты. Друзья, инвестируйте грамотно. Это не обязательно может быть строительство, но и любая другая сфера, где ваши вложения хоть как-то материально закреплены и имеют возможность роста своей ценности. Не инвестируйте деньги в сферы, где вы не понимаете механику получения прибыли, типа модных ныне криптовалют. Обходите стороной финансовые пирамиды и любые проекты с их признаками. Проверяйте людей, с которыми хотите работать, и актуальность сферы бизнеса. Тогда ваши инвестиции будут приносить прибыль. Мне интересно, многие ли из вас имели опыт вложения денежных средств в какие-либо проекты? Пишите в комментариях и делитесь опытом, ошибками и достижениями, будем разбираться вместе. Ну а подробнее об инвестиционных возможностях группы компании Elysium читайте информацию по ссылке под этим видео. Удачных инвестиций, друзья!